Не чувствую землю. Жаль, это не радость, а боль и страх. Все, что было важно, как мыльный пузырь растаяло на глазах. ладушки потеют, руки трясутся. Чего сейчас стоит людская жизнь? Дяди в костюмах решают, кому на поле войны выходить. Я не хочу так жить, я не хочу так жить. Я не хочу так жить, я не хочу так жить. Хочу так жить, хочу так жить и никто в своем не хочет так жить. Я не хочу так жить, я не хочу так жить. Осталось совсем В этих раскрапненных домах И веки открыты убитых За мирный свет Открыли в тысячи ракет Но в броне против зла Так мало слов, что спас. Тебя нужно смелостью бить. Я не хочу так жить, я не хочу так жить. Расставила знаки Свои, не свои, враги, не враги Найди в себе силы Сказать всему миру Не надо войны, не треба вины. Мир создан в любви Мир создан в глазах те творы Но из тех, кто не встретил весны Не услышал родных Не надо войны Не надо